Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня мы продолжаем изучение курса по основной работе в программе OpenTunes. На прошлом занятии мы определили, как в настройках включить усификацию и также вскользь по диагонали прошлись по некоторым настройкам. На этом занятии мы начнем изучение интерфейса PyTunes. И самое первое, что мы должны знать, это то, что интерфейс PyTunes, как пазл, состоит из отдельных окон. И они все доступны в пункте «Окна» или «Windows» в английской версии. Здесь мы можем все, что мы здесь видим, можем с помощью этого пункта меню от, открыть в виде отдельного плавающего окна, например, их щит. Вот. Мы можем прикреплять, появляется такая красная полоса. Можем раз менять все, переделывать и также существующие окна. Можем вытаскивать их, переставлять в другие места. Вот так. Менять размеры, положение, перетаскивать в разные места по своему желанию. И также в программе, кроме всего прочего, есть также такая концепция комнат, или же «румы» по-английски. Это предустановки, можно задавать их неограниченное количество. По умолчанию после установки программы уже предоставляется некоторые заранее набор комнат, в которых можно индивидуально настраивать расположение разных окон как из кубиков собирать свое рабочее окружение. Также можно выбрать в настройках другие комнаты, но это уже другая история. Мы можем перетаскивать окна в разные места, переключаться между ними, например, рисования для очистки, рисованной анимации, для анимации, для рассказки, для работы с экспозиционным листом, он же лист анимации, для работы с файлами и с ринтером. Мы можем переименовывать, например, Можем добавлять новые вкладки комнаты. По умолчанию, новое окно будет выглядеть так. Мы можем переименовать. Но чтобы что-то появилось, нужно ставить наши пазлы. Добавим окно рисования, окно предпосмотра. Добавим левер стоит. Есть некоторые баги в работе полного экранного режима. Они не могут прикрепляться к концам экрана. Известный баг. Надеюсь, его когда-нибудь исправят. И так мы можем что-нибудь рисовать. Мы можем заблокировать изменение комнат, чтобы случайно их не менять. В этом режиме мы не можем не перетаскивать их, не удалять, не переименовывать, но перетаскивать окна в, самом, в, сам, в самой программе мы можем мы можем все сбросить пунктом окна рабочие места и сбросить вкладки по умолчанию также тут есть пункт заблокировать после чего после перезапуска это должно сброситься с этим настройком комнаты должны выводиться в том состоянии которого они были по умолчанию при установке программы вот мы видим что все стало так как как было до того как я все поменял Поэтому если мы накосячим где-нибудь, то мы просто либо нажимаем тут, либо заходим сюда и все сбрасываем по умолчанию. Поменяли какие-нибудь окна не так и не знаю, как все исправить. Нажимаем сюда и перезапускаем. Все должно вернуться в такое состояние, которое оно было сразу после установки программы. На этом все. В следующих уроках мы уже будем конкретно рассматривать конкретные инструменты анимации.